Всем киберспортивный привет! В эфире передача FIFA прогноз и ее ведущий я, Игорь Белоногов и Роман Полинсков. Рома, привет! Здорово, здорово, Игорь! Ну что ж, друзья, продолжается у нас прогнозирование матчей всех великих и могучих лик, которые только можно представить. На самом деле, вот мы вы мало чего знаете, но прошлый матч, который был у нас, получается, Милан-Наполе, да. мы на самом деле его выиграли. Просто тот матч, который мы сначала записывали, он у нас не записался. Поэтому у нас получилось ничейка. Да, просим поверить нам на слово. Мы все-таки никогда не ошибаемся. Самый да. точный прогноз, естественно, у нас. Сегодня такой матч. Сегодня у нас вновь в Италии а, встреча между Наполе и Ромой. Mm -hmm. а, примечательно этот матч тем, ну, это один из главных матчей уикенда. Ну и также печальный подтекст есть у этого матча, а, а именно смерть легендарного Диего Армандо Марадонны. Который, который... очень долгое время играл за Наполе, так что будет интересно посмотреть, yeah. как все-таки команда, где раньше играла рука Бога, вот это играла. Как покажет себя в девятом туре а, итальянского чемпионата. Так что в память о Дие Армандо Марадоне мы и делаем этот, собственно говоря, выпуск. А что по букмекерам? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Что нам говорят букмекеры? Один ставка говорит то, что Наполе все-таки лидер в этом матче 2-19. На Рому дают 3:32. На Ничу 3,70. Да, вот Винлайн 2-14 на Наполе и 3-15 на Рому. Ничья тоже. 3.70, да. На победу самый маленький коэффициент это у фон Бета, они тоже ставят на Наполе. Да, 2.10 тут. И вот. 3.30 на, на Рома. Ничья, причем у всех одинаковая. Да. Вот. Как думаешь, с чем связаны такие коэффициенты? Как бы мы с тобой смотрели то, что у нас Наполе, они сейчас на шестом месте идут. Да, на шестом, идут. Рома на третьем. Вот. Но Наполе считается фаворитом. Интересно, на самом деле, почему так считают. Ну, возможен, конечно, такой эмоциональный фон, что у хотят, захотят, так сказать, выиграть первый матч. Поч — ну, Почтить память, да? да — Да-да-да. — А, стадион же переименовывают вроде, да? да? — ну, вроде переименовывают. Если они это прям сделают в игре, ну, вряд ли, конечно, это было бы прям очень красиво, чтобы, да, в честь Диагорманда переименован был стадион. В целом, он, по-моему, на нем и играл, когда выступал за на Наполе, это какой-то очень старый стиль. Ну да, ну, да по-моему, так, так и есть. Так, что... Ну что ж, uh, Наполе-Рома, девятый тур Серия А, но надо решить еще одну проблему, кто за кого будет играть. Я предлагаю решить это по-мужски, на ЦУИФА, давай, глаза смотреть, раз-два-три, раз-два-три, а кто на ну, что Или типа, кто выиграл, ну, кто, кто выиграл? Ладно, я играю за, сам за себя, я играю за Рому. Опа. <laughs> Поехали, Милан-Рома, девятый тур э, итальянской серия. Ну вот, пожалуйста, перформанс Диего Марадонны сразу поменяли. Пока что стадион Олимпик, ну и мяч как ну, раз из мяч. той же эпохи. Ну что ж, ты опять играешь за Наполе. я играю за Рому. Не обращайте внимания на форму футбольного клумба Ромы, потому что он здесь не лицензирован в этой серии культовых футбольных симуляторов FIFA, которые из года в год меняются прям кардинально. Вот теперь Рома. так сказать, братишки с Ювентусом, точнее с, Пьемон, с Пьемонте-Кальчо. О, первый момент. Причем Пьемонте-Кальчо переименовали, а вот... Рому не переименовали. Вон. Так, сразу второй момент. Да. Что, собственно, что переименовали-то? Имя имя, да? да. Ну. Ну-ка. Не удалось. Так, сразу переклад. Наполи. И вот сюда. И а нет, забрали, забрали. Забрали, забрали. Да. Так, еще один. Может быть отсюда. Так, тоже плохо. Так, ну вроде моменты более-менее обменялись, у тебя конечно, поопаснее были. Так, так, так, так, так! ой ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. О -о -о. Так, это Дрис да? Да. Открывает счет. Ой, нам еще сейчас повтор красиво покажет. Ну и давайте еще сзади, <свист> нет, <свист> не стал. <свист> вот, в общем, 1-0, красивый гол. Ну-ка, ох, мощнейший удар от Джека. Да, давайте, не Ой -ой -ой, я чуть -чуть Джека, отлично! А может быть... Ай-яй-яй, зачем далеко отпустил? Вместе, а спина. Побежал. Смолинг, ну ты, ты же не за покупками бегаешь, а. Что это? Это плохо было, что. А, пенальти? Что? За что? Объясни, пожалуйста. Ну, вот. вот Она вот так вот снимается. Этот у тебя этот заклинание что ли Ну давай, давай. Ладно, понял. Забираю. И не в ту да, ну сторону бегу. Опа! Так, ну что ж, 1-0. После первого тайма. Незабитый пенальти. Интересная игра пока получается. Хотя да. один гол. Но по мы... ударам я тебя перестрелял, по владению вообще проигрываю. 65 на 35. Интересно. Слушайте, на поле на багаже. Сари играют. Ну да. Не, пока интересно, пока мне очень нравится если М? реально будет такой будем посмотреть, пока что счет максимально реален, 1-0, Что покажет второй тайм поехали смотреть так я взял себе мячик отдай хватит играть, отдай мяч. Ты не один тут. О, самый лучший из армян. Это Никита Симонян, правильно, да? Легенда советского футбола, который, по-моему, брал первое Евро, да, 60-го года. Ну кажется, да, ему уже сколько? Ну, под лет уже. 90 где-то уж, ну, общем, точно да. это легенде есть. Так, так, тут даже офсайда не было, бешеные, и 2.0. Нет, подожди, офсайд. Офсайд? Да. Хорош, лучший. Ой, опять. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Отлично. Душь. Блин, спасать надо, положение так-то. Счет 1-0. Да, 20 минут остается. Ну. Выноси. Ну камон, ребята, собрались. Смолинг. Красава пропустил. Я понял, Асимхен, спасибо. Хороший нападающий. Я советую. Я в сайды интересно. Правило не шарит абсолютно. <смех> вот так. Выпалить. А да, можно слиснуть. Да, все. 1-0. Вот так. Я не ожидал то, что прям такой минимальный счет у ну нас да, будет. Ну да. При том, что ну, моментов было вообще полно. По ударам -5 -5 -5 -5 -5. ровно, по ударам створ ровно, по владению мячу Я, пожалуй, промолчу. Ого, выдал рифма, <смех> да? Да, по отборам у нас побольше. Ну, в принципе, вот так смотришь, абсолютно равный матч получается. Ну, Кро да. Кроме владения мяча, просто абсолютно равнейший матч. Ну, вот смотри, здесь владение вообще ничего не решало. У тебя моментов тоже было, ну... ну точно, себя. точно так же. Ну, да, да. По сути. Только единственное, что у тебя получилось забить один гол. Да, И Мертенс все. положил конфетку. Ну что, друзья, вот завершился у нас матч. И наш прогноз на воскресную игру Наполе рома Счет 1-0 пользу Наполе. Видимо, ну, эмоциональный заряд, желание дать, отдать дань уважения великому аргентинскому футболисту, вот, сыграл и неаполитанцы победу забирают. Да, так что будем посмотреть, верить ли этому прогнозу или нет. Конечно же, решение остается за вами. Но мы даем именно такой прогноз, то, что Наполе сыграет с Ромой дома со счетом 1-0. Игорь Белоногов, Роман Полинсков, для вас ввели эту программу. Всем большое спасибо за просмотр и спасибо Диего Марадонне за то, что он был таким великим футболистом. Еще увидимся, до скорых встреч. Пока.